Чарли? А, это ты. Какого черта ты звонишь мне в 2 часа ночи? Даже более. Почему ты не спишь? Ну, um, Чарли, я просто проверяю, чтобы быть уверенным, что ты не сбежал и не привлекаешь какого-либо внимания. Нет, с какого раза я должен отдыхать отсюда и шуметь в 2 часа ночи во время ночной мены. Плюс, почему в этом офисе так чисто и ни... жарко. Вы тратите все удержания просто на то, чтобы держать ночных охранников в тепле? Ну, что-то вроде. Мы должны держать всю пиццу в холоде по ночам, чтобы сохранить счета и прочее. Ты знаешь, что это место может обоимкрутиться. Плюс ты же слушал инструкцию? А, да, не слушал. О, ради бога, забудь. Просто продолжай ночь, у тебя все будет Эй, здорово. Был. почему здесь на камере 2А фиолетовый кролик? Ха. Разве он не должен быть на сцене? Ох, по ночам мы позволяем аниматроникам. Подожди, какого я Почему? Чтобы быть уверенными, что они не сломаются Это... это как... Для них это будто... Что за слово? Упражнение Упражнение? У этих штук даже нет чувств Что забавно Что забавного Уилл? Ничего Если они подойдут близко тебе в офисе Закрой дверь, но не тратить энергию впустую. Ладно, я понял. Не нужно об этом волноваться. Это просто безмозговые роботы, и не более. Что ж, если ты так видишь... Это твое видение. Надеюсь на тебя, Чарли. И, эй, через четыре часа ты уйдешь отсюда в кратчайшие сроки. Тебе положил, Уэлл. И пойди поспе. Не волнуйся, я буду. Спокойной, Чарли. Спокойной, Уилл. Ах, нахуй.